Отдыхаем на Шри-Ланке. Сейчас покажу вам наш отель. Как отдыхаются? Шикарно. Вот такой у нас здесь бассейн. Здесь у нас шумит океан. Такое, Немного грязновато здесь Какие-то он валяются, камни Всем привет Наконец-то новое видео И мы опять начинаем Потихонечку, вон с 200 тысяч Двигаться к своей цели Не знаю, опять, наверное Буду делать миллион Так, заключил я уже одну сделку Нашел опять для вас отличный скальпинг, заключил одну сделку, вон видите, от второго уровня, там было два отскока, и видите, и самый был главный уровень, там было три отскока. Но я вот здесь посчитал нужным открыть сделку именно, именно вот в этом месте, но скажу вам сразу, эта сделка не зайдет, видите, я на две минуты взял, нужно было все-таки на одну минуту заключать эту сделку. Вернулся я, народ, с путешествий. Немного приболел. Вернулся, я, как всегда, возвращаясь с путешествий. Кто не знает, был на Шри-Ланке. Со Шри-Ланки летали в Индию, потому что там рядом. Чтобы посмотреть страну, посмотреть Дели. И прилетел, и приболел. Температура была два дня у меня под 40. Просто температура, ничего. Вот прошла температура, и все теперь нормально. И буду теперь приходить в чувства, буду... Снимаются новые видео. Так, вот видите, все-таки опять цена отпрыгивает. То есть возвращается ко второму уровню. Я опять заключаю сделку, но уже на одну минуту. Вроде бы, я думаю, здесь все отлично. Идет отскок, но смотрите, что здесь произойдет. Вот, видите, было раз, два, два таких касания. Я, думаю, я думал, что цена опять от, от этого уровня отпрыгнет. Но видите, идет просадка резкая. Я не успел, заключил сделку. Вот идет просадка. Я здесь заключаю. И вот здесь еще в конце заключил две сделки. Видите, в этот раз уже цена вернулась к первому уровню. И вот здесь я уже заключил сделки, потому что вот здесь явно уже произойдет разворот. Видите, красивых картинок не бывает. Не бывает четкий уровень, четкий уровень. Конечно, бывает, но очень редко такие картинки. Так что вот здесь вот. Последнюю секунду, все-таки сделка у нас не заходит Но вот цена выстреливает и все идет э, как нам нужно Народ, нужно смотреть тенденции, еще раз повторял Вот вам не нужно вот смотреть что так вот прям жестко, чтобы был скальпинг такой идеальный Нет, он может быть верхний, он может быть нижним, он может быть с двойными, с двойными уровнями, с тройными Нужно опыт это все на опыте, вы будете смотреть. Итак, закрываются у нас сделки. Одна закрылась. Плюс, плюс, плюс. Плюс. Здесь тенденция, видите? Повысился, упал. Повысился, упал. И вот здесь я принимаю, смотрите. Вот здесь я принимаю решение заключить сделку вниз. Вот почему именно здесь? Да, Вроде бы график э, мог бы еще выше пойти, но нет. Я знал, что он здесь именно будет разворот. Почему? Почему? потому что вот когда посмотрите прошлую такую вот прошлую такую вот э, гору да когда идет резкий резкий скачок там цена немножко держится и падает так и так, так же и здесь произошло был резкий скачок и цена опять э, идет вниз вот наш главный уровень вот я нарисовал вот видите раз-два-три все-таки 4 раза цена от него отскочила. И я правильно принял решение, что заключил на повышение сделки. Но здесь я уже заключил последнюю сделку. Потому что, смотрите, упал процент. 55. Я не заметил. Заключил сделку на 55%. Опять же, смотрел для вас скальпинги. Искал скальпинг, чтобы четко показать скальпинг. И на 90% нигде не было нормальной ситуации. Вот была она... Аут на австралийский доллар новозеландский. И вот здесь вот, только была здесь отличная ситуация. Я же, ну, уже повторял вам, как я записываю видео. Я ищу, ищу, ищу, чтобы от, на, отличный, наглядный пример для вас показать. Ищу, если там нету, там час-два ситуации. Я пока не снимаю видео. Только нахожу вот такую вот ситуацию, как здесь увидел. Сразу же записываю для вас видео, чтобы показать именно четкую суть скальпинга. Начинаю уже потихонечку выводить свои деньги. Ну, как выводить? Выводить в наличку деньги. И пишите, что я куплю на эти деньги. Которые на прошлый миллион. Ну, понятно, не, не, не только на этот миллион. Что я буду покупать, какую я делать буду покупку. Пишите в комментариях, может быть, 50 новых айфонов. Или куплю себе арендую пентхаус, закажу туда э, девчонок и, и куча наркоты. Ну, шутка, конечно же. Итак, смотрите на историю торговли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сделок было. Одна в минус. Отличная торговля. За пять минут получилось заработать 27 тысяч, 27 100. 27 100 получилось заработать 37 100. 27100, потому что одна в минус ушла. 27100, это 450 долларов за вот 5 минут. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам за поддержку, что, что остаетесь со мной. Остаетесь на моем канале. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачи, всем больших заработков. Всем пока.